Дружище, я думаю, все знают, что в любом проекте зарабатывают больше всех те, у кого больше всего рефералов. А как тебе такой проект, в котором у тебя будут десятки, сотни, а может даже и тысячи рефералов, и ты для привлечения их вообще не будешь ничего делать? Просто тебе не нужно будет привлекать рефералов. Вся система построена так, что все, э, кто под кем ты зарегистрировался, все, кто вышестоящий, например, вот, если ты регистрируешься подо мной, я буду привлекать тебе рефералов. То есть смотри, система построена так, что если даже я захочу всех рефералов себе забрать, у меня это не получится. У меня максимум три реферала, а дальше все распределяется между тобой и другими там нашими товарищами, которые зарегистрировались подо мной. Как тебе такой проект? Понравится? Я думаю, да. Смотри дальше. Как тебе такой проект, в котором тебе... Просто, ну, самое, самое главное во всех проектах, например, мы с тобой уже знаем, что как только приходит время выплат денег, начинаются всякие там какие-то там непонятки, сдвигаются сроки, админы что-то там начинают мутить, какие-то условия дополнительные вводят. А как тебе такой проект, в котором все деньги сразу, минуя всякие сайты, минуя всяких там админов, сразу переходят тебе на кошелек? Только появляется у тебя реферал, он сразу платит не в систему, он платит тебе конкретно на кошелек, на твой эфириум кошелек. Деньги сразу у тебя. То есть ты выводишь их в любой момент. Как тебе такой проект? Понравится? А как тебе такой проект, в котором мы один раз создав эту структуру мы с тобой, мы можем каждый год зарабатывать просто на автомате? Я думаю, тебе тоже такой, такой, такой проект понравится. В общем, ты понял, рассказывать сегодня буду про новый проект, проект, опять же, смотри, еще плюс этого проекта, данный проект полностью сделан на смарт-контракте, это на блокчейне Ethereum, он один раз загружен, никакой не ни админ, никто, никакой хозяин этого кода уже туда не сможет ни влезть, ничего не ни изменить, ничего, никакие деньги украсть. И я уже повторюсь, но ну, все деньги сразу поступают сразу на кошелек всех участников. Итак, поехали, рассказывая проекте, который, ну, я думаю, он просто перевернет вообще все понимание в заработке в интернете. Добрый день, друзья, привет, братишки и сестренки. Давай сразу посмотрим, сколько здесь можно заработать. Смотрим здесь вот таблица прибыли у них. Смотрим на самый максимальный заработок. Смотрим 8857 эфиров. Давай сразу считать, переводить это в баксы. Нам интересно, сколько это будет в баксах. 8, 8, 5, 7. Умножаем в среднем, ну, пусть там 300. Да, сейчас чуть просело. Ну, я думаю, подымется на днях опять вместе с битком. Это все 300 считаем. Так, смотрим. То есть... 2 миллиона 657 тысяч 100 долларов в принципе неплохо я думаю те которые смотрят мои мои мои мои видео хотя бы несколько дней они уже поняли что у меня сейчас новый марафон у меня сейчас задача я себе поставил задачу за несколько месяцев заработать денег так чтобы хватило на всю жизнь и я не хочу больше работать на деньги. Я хочу, чтобы деньги работали на меня. И поэтому я ищу такие проекты, которые, ну, на которых хотя бы миллион долларов можно заработать за несколько недель, там, ну, максимум за несколько месяцев. Хочу уже уйти на пенсию, так сказать, и отдыхать, и просто заниматься тем, что мне нравится. Я... Мне надоело просто по 10-12 по часов как бы, делать проекты эти все. Ну, в принципе, я думаю, так как и тебе у каждого есть, наверное, работа, которая не всем нравится и которая занимает большую часть времени. Все, ставим с тобой дружище цель, за несколько недель выходим на доход, берем этот восьмой уровень, зарабатываем 8857 эфиров. Я тебе в этом помогу, здесь все просто сделано идеально, для того, чтобы как раз вся моя команда, чтобы мы с тобой именно заработали эти деньги. Сейчас буду рассказывать, ты тоже просто офигеешь от этих возможностей. Давай еще раз посмотрим, чтобы смотивироваться. 2 миллиона 657 тысяч долларов. Нормально. Итак, поехали. Смотрим, что это за проект. Это так называемый, ну они пишут, первый безрисковый блокчейн проект. Я изучил, на самом деле так и есть. Это так называемая матрица на блокчейне. Это такой смарт-контракт ну, для те, кто не знает, что такое смарт-контракт, простыми словами, это набор э, правил, набор математи математических правил, по которым деньги начисляются и делают деньги. В чем э, плюс, огромный плюс э, данного проекта, этот проект никогда не соскамится. Не будет такого, что админы соберут деньги со всех нас и потом куда-то пропадут. Он полностью на смарт-контракте, его один раз создали, здесь открытый код, его загрузили один раз в блокчейн, в сеть, и дальше его уже невозможно ничего там изменить. Плюс полностью открытый код. Он проверен, никто ничего там уже изменить не сможет. И здесь вся система просто ну, не может соскамиться. Плюс второе, почему этот проект, ну, я считаю, одним из лучших здесь, самое главное, что все деньги, которые поступают, которые мы зарабатываем, они поступают и хранятся у нас на кошельке. Ну, дружище, ты такой, когда-нибудь встречал в каких-то проектах? Всегда там какой-то есть сайт, на котором ты регистрируешься, и там какой-то у тебя баланс, где лежат твои монетки, где лежат... Там твои деньги, и потом ты их пытаешься выводить, админ э, решил, что пора деньги всех собрать и улететь куда-нибудь на сказочное боли и все, пропали твои деньги. Здесь такого никогда не будут Здесь все деньги сразу поступаете на кошелек, и ты можешь моментально их снять, вывести, там, инвестировать, там, ну что угодно делать. В общем, здесь с твоими деньгами никто не убежит. Я тоже вот первый раз я встречаю такой проект. То есть скама здесь вообще не будет никогда дальше читаем здесь ну смотрим уже четко по сайту это не инвестиции ну вот я рассказал что не нам не, не нужно там инвестировать и ждать там какой-то там сколько-то месяцев сколько-то лет чтобы капали проценты здесь здесь мы ничего не инвестируем это не трейдинг тоже никаких рисков деньги остаются у нас на кошельке и поступает нам на кошельке это не продажи там волшебных товаров тоже здесь никаких продаж естественно нету тоже, это не ICO, скам невозможен, потому что смарт-контракт, он загружен, его не изменить. Дальше, ну здесь верифицированный смарт-контракт с открытым исходным кодом. И с каждый ну, может взять столько, сколько хочет, будь то новый iPhone или новая квартира. Эти деньги потом не нужно отдавать обратно. Все здесь понятно. То есть здесь все открыто, здесь, ну опять же, никуда деньги не деваются. И да и не в любом случае хранятся сразу на твоем кошельке не у каких-то админов не, не на каких-то сайтах этот сайт в принципе просто для информации где ты видишь сколько ты заработал сколько к тебе пришло рефералов здесь опять же чтобы начать зарабатывать в данном проекте достаточно отправить системе 0,5 эфира это там сколько то 0 ну, 16 долларов или 20 и все, больше здесь уже дальше инвестировать не, не нужно. Тебе не надо будет там докупать чего-то, перекупать. Тебе не надо будет дополнительные деньги. Здесь есть там покупка уровней, но она идет из тех денег, которые ты зарабатываешь. И так уже в данной системе. То есть дополнительно ничего инвестировать не надо. Единственная инвестиция 0,5 эфира, которая там 16 или 20 вместе с газом. Этим где-то 20 долларов будем считать там пусть по максимуму которая сразу же окупается при, ну, при э, том, что когда за, под тобой зарегистрируется еще один реферал. Тут ты сразу скажешь, блин, опять рефералы, я не умею приводить рефералов, я не знаю, как это делать. И здесь самое прикольное, что тоже ни в каком проекте нет. Тебе не нужно приводить по сути рефералы. Хочешь приводить, ты просто быстрее заработаешь эти деньги, которые мы считали не хочешь приводить, ты просто один раз зарегистрировался. И самое интересное, что система вся так построена, что тебе рефералов будут приводить те, кто стоят над тобой, под кем ты зарегистрировался. То есть ты регистрируешься, например, подо мной, я делаю рекламу этого проекта, я буду очень как бы, стараться этот проект регистрировать, ну, не регистрировать, рекламировать мне он очень нравится, и как бы очень понравится. Я думаю, тебе тоже я дальше буду рассказывать. Ты просто поймешь и офигеешь от этого от возможностей этого проекта. Я то есть, привожу рефералов, я рекламирую данный проект, все регистрируются под моей ссылкой, а рефералы идут, распределяются так, что они идут к тебе, к тем, кто ну, ниже стоящим. То есть, вся система здесь, я сейчас покажу, как сделана специально так, чтобы зарабатывали все. Я сейчас покажу, как. Смотрим ну, сейчас. То есть смотри, вот, например, я зарегистрировался, вот зарегистрировался ты и еще два человека. Может, ну, подо мной зарегистрироваться. То есть на моей первой линии у меня всего три человека может быть. А дальше все, кого я буду приводить, все, кто будут смотреть мои видео, все, кто будет читать э, мой телеграм-канал, они будут регистрироваться под тобой, под следующим человеком. То есть... Каждый человек может, ну, под каждым человеком регистрируется три человека. И дальше вся эта система полностью заполняется. То есть тебе не нужно никого не приглашать, ничего делать. Ты просто один раз заходишь в систему эту и тот, кто выше тебя стоит, он приводит рефералов и все регистрируются под тебя. Они покупают и деньги идут тебе. Вот такое распределение идет. Дальше что еще? Давай смотреть на этом сайте. Просто. Ну, Тут надо пройтись по всем шагам. Опять же, ну здесь не надо регистрироваться на сайте. То есть регистрация, ты заходишь просто по эфириуму кошельку своему, заплатил один раз и все. Дальше ты заходишь просто по номеру кошелька. Если даже сайт этот заблокирует, если там он просто перестанет существовать, вся эта система будет работать все равно на смарт-контракте. Он не... Его невозможно удалить, он просто будет вечно работать, пока будет эфириум. Он сделан на блокчейне эфириум, эфириума, поэтому он будет работать вечно. Также смотри, здесь я рассказал, что получать рефералов можно тремя способами. Ну вот если ты привлекаешь рефералов, если, ну, опять же, ты начнешь деньги зарабатывать, у тебя друзья сами начнут спрашивать, как, как ты их зарабатываешь, я думаю, ты просто расскажешь, им тоже будет интересно. Ну и это делать не обязательно. Смотри, э, рефералов ты еще получишь от четырех аплайнов с помощью переливов. Вот переливы, то, о чем я э, рассказывал. Сама система запрограммирована именно в этом смарт-контракте, что я не могу себе привлечь, как в других проектах, например, 3000, как я, например, там привлек, там, ну, ну, возьмем, например, 1000, там, где там VeryHash, да, мне заплатили там 200 или там 500 баксов. Здесь я даже, если захочу, такого, такого не будет. Я могу привлечь всего три, а дальше остальные будут распределяться под теме между тобой и другими нашими товарищами всей нашей команды. Понимаешь, в чем прикол? Вот, в чем, в чем, вот здесь именно будет сила, то, о чем я говорил, что вместе мы сила. Здесь будет именно команда будет прокачиваться полностью на данном проекте. Все будут зарабатывать. Также еще прикол в том, что мы сейчас, когда заходим, здесь всего там около тысячи человек. Давай, участников он 1407. Вот оно. 1407 участников. Всего лишь он запустился там несколько дней назад. И поэтому сама система также, опять же, устроена. То есть мне будут при, при, ну, приходить рефералы от вышестоящих. И дальше будут распределяться и доходить до тебя. И вся сама система будет тоже вам, ну, ну написано, будет подбирать свободных рефералов. Если у тебя нет рефералов, система будет постепенно тебе подбирать этих рефералов свободных, потому что, особенно если сейчас зарегистрироваться и зайти в самом начале, а не тогда, когда здесь будет 100 тысяч, там, или, там, 200, или миллион, там, человек. То есть, чем больше людей будет приходить, тем больше у нас с тобой будет рефералов, так как мы зашли сюда в самом начале. Дальше смотрим, что там. Здесь, ну вот смотри, там шаг пятый Нужен, чтобы разовый доход Сделать постоянным, тоже Дальше Смотри, чем, ну, чем больше там людей Естественно, в нашей структуре будет собираться Тем больше доход И здесь весь прикол в том, что Этот смарт-контракт Ну, эти 0,5 эфира Мы платим на один год Дальше, если мы хотим продлить А представь, у нас уже структура Как бы создана, мы платим еще один еще один раз 0,5 и следующий год опять же мы получаем ту же самую прибыль. То есть, в принципе, эта система вечная, ему можно, можно каждый год просто инвестировать там 0,5 эфира и опять зарабатывать все, по всей этой стру структуре. тоже этот плюс. Так, что тут еще я хотел? Ну, вот каждый год да повторять это. В принципе, всего лишь 120 рефералов надо набрать или сколько тут 180? для того, чтобы получить вот этот приз. Я думаю, мы с нашей командой наберем и элементарно. К тому же будем поддерживать друг друга, будем помогать. Вы просто будете проявлять активность на моем канале, что вы, в принципе, и делаете. Может ее чуть-чуть увеличить, может будем там какие-нибудь делать дополнительные акции рекламные в соцсетях с вашей поддержкой и мы я думаю эти 200 человек быстро наберутся поэтому дружище тебе тоже чтобы попасть в эти 200 человек которые будут которые распределится эта вся прибыль тоже не прошлепой потому что как например с той же монетой бит минтер не сегодня столько обиженных людей написала продай нам по старой цене когда она уже в три раза выросла и они почему-то обижаются ну друзья я всем говорю, что надо успевать. Я не какой-то тут гуру, не, не какая-то там ванга, которая вангует. Я все делаю сам. У меня такое реалити-шоу. Если я вам о чем-то рассказываю, я сам туда вкладываю деньги или полностью участвую в этом проекте, и несу и риски и, естественно, все плюшки тоже получаю. А люди, которые просидели, дождались, когда выросла монета, они теперь говорят «продай, продай». И какие-то обиды. Никаких обид, друзья, не, не, не может быть. Мы все взрослые люди. И поэтому тут тоже проект. Я потом, чтобы не было обид, что потом как сюда войти, как, как сюда влезть. Я, друзья, тут всего, вот, посчитайте, тут всего нужно около 200 человек. Я там 3, давай посчитаем сразу с тобой, дружище. Чтобы получить эту сумму, 3, 9... Это сколько? 12, 27 и 12, 39. 39, да? 80, давай считать. Так, 39 плюс 81 плюс 3 плюс 9 плюс 27 плюс 81 равно... Всего 240 человек нужно для того, чтобы сюда попадут в эту структуру, для того, чтобы получить эти деньги и зарабатывать постоянно на этом. Поэтому, дружище, я советую не, не, не щелкать так же точно, как и с тем же Минтером. Многие прощелкали, а монета сейчас уже выросла, там уже в три раза, наверное. И то, что там понедельник запустится эта биржа, я думаю, там еще она вырастет, даже если поначалу начнут сливать и цена чуть-чуть просядет. Но я думаю, я еще как раз и мы с тобой, дружище, по-умному еще скупим у тех, которые с перепугу будут про продавать по низкой цене. В любом случае, монета, я думаю, ты уже понял, что у нее потенциал просто охрененный. В этом проекте, я думаю, потенциал еще больше даже. Поэтому давай сосредотачиваемся на этом проекте тоже. И, в принципе, тут элементарнейший Вход всего 0,5 эфира Ну, максимум это 15-20 долларов Дальше я буду рассказывать Как регистрироваться в данном проекте Есть там несколько вариантов Большинство, например, я думаю На телефонах, поэтому покажу Дальше, как с телефона Зайти Ну, здесь Простейшая регистрация, но здесь Такой нюанс Или из-за того, что этот проект на смарт-контракте И он жрет дохрена газа этой комиссии платежи проходят очень медленно, если поставить очень мало газа этого, я расскажу как это делать и большинство не смогли просто, по... я написал там как сообщение в телеграме и зарегистрировалось там всего несколько человек, и то я им помогал там в ручном режиме и все уперлись в то, что не дала система проплатить, они просто поставили маленький газ, я буду рассказывать, как это делать, как правильно зарегистрироваться, потому что, чтобы не пропустить данный проект, пока еще, тем более, он на старте, вот, всего там, сколько, 26 дней они пишут, я так понимаю, 1407 участников. Итак, поехали, дальше рассказываю, как зарегистрироваться в этом проекте. Итак, дружище, рассказываю, как оплатить именно, как зарегистрироваться в данном проекте. Здесь, в принципе, сама сам факт оплаты является регистрацией, так как у большинства все-таки телефоны с телефона все работают. Рассказываю первым делом, как зарегистрироваться и оплатить на телефоне. Дальше, если у тебя не телефон, мотай дальше, там будет как на компьютере, на метамаске, там при помощи метамаска или при, ну, через обычный Trust Wallet, Trust Wallet, MyEther Wallet. Итак, поехали. Первым делом тебе нужно, если у тебя еще нет, скачать или в App Store или в Google Play, Trust Wallet. Найдешь там элементарно. Зарегистрируйся, если еще не зарегистрировал. Засохранишь. Там там стандартно эти 12 слов надо сохранить. Там, ну, в общем, я думаю, это ты делал тысячу раз. Итак, установил ты его, зарегистрировался, заходишь сюда. Скопировал ссылку реферальную под видео. Смотри, здесь внизу. Вот кошелек слева идет, потом DAPS. Нажимаешь DAPS. Сюда вверху вставляешь эту ссылку реферальную мою. Нажимаешь перейти. Поиск. Попадаешь вот на этот сайт CryptoHands этого проекта. Жмешь сюда получить. Сейчас. Где тут? Вот вверху человечек с плюсом. Еще раз показываю. Не получить надо. А вот вверху человечек такая и плюс на него нажимаешь все должно вот так показать автоматически вручную мы ничего здесь нажимаешь вот человечек от регистрация в один. все вот тебе сразу посчитала вот видишь на данный момент 1305 эфиров это стоит где-то 13 53 Доллара плюс доллар 35 монет они хотят дополнительно за сетевой сбор. Получается итого 14, то есть 15 долларов где-то. Нажимаешь одобрить, все заплатить. Если там какие-то там будет там быстрее, там медленнее, лучше поставить, советую, максимальную скорость для того, чтобы быстрее прошло. Потому что, я не знаю или это э, смарт-контракт так живет там долго и так долго проходит что у большинства товарищей наших которые ну с первого раза не смогли зарегистрироваться именно не пошло из-за того что поставили вот этот сетевой сбор и маленькую скорость маленькие ну количество газа поэтому зависли они смогли зарегистрироваться и потом им пришлось ну как бы увеличивать этот сетевой сбор эту комиссию и тогда только они зарегистрировались то есть одобрить все Дальше оно пошло там, Если вдруг оно подвисает или там, пишет недостаточно газа, делай максимальную скорость и, в принципе, эти деньги все равно тебе вернутся. Итак, поехали. Дальше по траствали. То самое простое на траствали заплатить. Если у тебя его еще нет, ставь, регистрируйся, закидывай туда деньги. Примерно, ну я думаю до двадцатки. Ну здесь пишет 15 долларов, в принципе хватит. Ну я закидывал больше там на всякий случай для того чтобы если там не хватает газа. Так, про это рассказал. Дальше буду рассказывать, как на компьютере зарегистрироваться и через MetaMask. Один. Итак, дружище, смотрим, как регистрироваться, как оплатить в данном проекте на компьютере. Смотри, самое простое, если на компьютере у тебя стоит расширение MetaMask. Тогда все, в принципе, довольно-таки просто делается. Показываю сразу, как от самого простого до сложного. Даже если у тебя нет метамаска, в принципе, расскажу, как это сделать через обычный MyEtherWallet. Но если есть желание, лучше поставь метамаск, все здесь быстрее, как бы, прочитай его элементарно ставить. Ну, поехали, в общем, смотри. Опять же, переходишь по ссылке, вверху жмешь, вот, человечек этот с плюсом, регистрация. Попадаешь на такую страничку. Здесь обязательно должно быть вот такое вот. Если показывают без реферала, то ты не попадешь просто в мою структуру. Естественно, ты не ну, не заработаешь денег с моих переливов, так называемых. Итак, поехали. Попадаешь ты на эту страничку. Здесь, если у тебя есть метамаск, то ты нажимаешь просто регистрация в один клик. Подгружается метамаск коннект нажимаешь и вот тебе сразу выставляется эта сумма тоже те же самые там 1488 15 долларов но если вдруг смотри нажимаешь confirm все плата взимается с этого кошелька и ты регистрируешься в данном проекте если вдруг зависнет платеж здесь будет там платеж там на рассмотрение или еще что же там есть кнопочки такие speed up или что-то увеличить скорость или выбрать самую большую скорость вот и на нее нажимаю и тогда пройдет там чуть больше получится эта комиссия газ этот но зато уже на 100 процентов дойдет платеж потому что у большинства просто там пожалели эту комиссию и зависли платежи естественно не попали в мою структуру итак по метамаску рассказал Дальше, если у тебя нет метамаска, нажимаешь вручную, есть и такой вариант. Здесь все написано, как делать тоже. Открываешь свой MyEtherWallet и копируешь все сюда. Кому отправляешь, копируешь сюда, вставляешь в метамаске, ой, в MyEtherWallet, адрес, вставил. Дальше, сумма. жмем. Дальше смотри, тебе копируешь ты вот мой кошелек, чтобы в мою структуру попасть. Тебе обязательно нужно скопировать. И здесь смотри в метамаске вот data ng limit. Вот сюда Add data вставляешь в мой кошелек. Вот еще раз проверяем, все скопировали сумму мой кошелек. Здесь смотри здесь послетали вот комиссии и если ты так отправишь ты даже не не сможешь отправить что делаем ставим сюда заходим edit transaction Fee. я оставил быструю 20 живые в этих кто-то пишет что и 15 и 10 ну я уже тут не экономлю просто для того чтобы нормально ушло потому что те, кто экономили, у них до сих пор не прошли платежи и структура строится без них. Поэтому выбирай уже сам, дружище. Если ты уже решил как бы в этом поучаствовать в проекте и снять нормальные деньги, то не жалейте там доллар, два какие-то там. Дальше смотри, здесь ГЭС Lim, лимит ставили 300 тысяч. Даже если не пройдет, если ты нажмешь и оно напишет, что не хватает там этого или там подвиснет, то лучше поставить даже 350. По сути, ну как бы от этого не особо изменилась цена, где-то те же там, как и на Метамаске, 1.88, по доллара там или что-то такое, а тут 1.9, но зато она пройдет, эта транзакция. Если поставишь чуть меньше, то оно зависнет и, в принципе, как бы платеж этот не пройдет. Так что вот рассказал все по тому, как регистрироваться, как э, в данном проекте. В основном все, все здесь просто, но единственное, что с этим с лимитом и с комиссией надо не скупиться иначе платежи не пройдут это я не знаю ли это так ну или так висит этот как блокчейн эфира или просто сам смарт-контракт столько жрет я не знаю в принципе мне без разницы как бы я показал как это сделать я рассказал основные ошибки наших там друзей которые вчера там регистрировали сегодня и поэтому сразу поделился с тобой так в принципе по регистрации рассказал дальше Будем, буду снимать уже видео, рассказывать, как здесь строить структуру, здесь как покупать уровни и как увеличивать, постоянно зарабатывать все больше и больше. И дальше будем строить с тобой уже как бы нашу рекламную кампанию. Я буду снимать видео, ты будешь помогать мне продвигать там в соцсетях. И будем выходить именно на восьмой уровень, где уже там вся, все эти... Все эти плюшки, которые... Давай еще раз с тобой посмотрим, какая у нас цель с тобой, дружище. Цель у нас, вот, восьмой уровень. Сколько тут нам надо? 240 человек всего привлечь. Я думаю, мы это быстро сделаем. Наши друзья все понимают. Все хотят, я думаю, заработать нормальные деньги. Давай еще раз посчитаем, какой цели мы идем. 8,8. 57 эфиров умножим. На 300. 2 миллиона 657 тысяч 100 долларов. Я думаю, цель достойная. И нам с тобой на пенсию через несколько недель, я думаю, с такой суммой можно будет пойти. И нормально уже как бы в этом отдыхать, а не работать ради денег. Итак, собираемся, дружище. У нас впереди великие дела. Вместе мы сила. Друг друга давай поддержим и заработаем эти Деньги. на этом все друзья кому понравилось обязательно давай уже прямо сейчас включайся в поддержку данного проекта поставь лайк и напиши комментарий по поводу данного проекта опять же буду делать розыгрыши будем проходить эти уровни будут розыгрыши среди ну, среди наших пользователей буду разыгрывать эфиры это уже будет поинтересней Поэтому пишите комментарии, будьте активны, поддерживайте. Если вам эта тема нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Если в нашей, в нашей команде, тем более, делитесь в соцсетях. И чем, так, так быстрее мы просто построим эту структуру и все заработаем эти деньги. На этом все, друзья. До новых встреч!